Во время работ на площади королевы откопали линию 50-60-х годов, здесь раньше ходил трамвай, и вообще она вся была застроена домами, и это была довольно-таки узенькая улочка, улица Сарагоса, и трамваи ходили с противоположной стороны Рио, реки, проходили через башню Торос де Саранос, через площадь Дева Марии это кто знал кто знает кто был валентий и проходили по этой площади также по площади королевы. и дальше уже шли на площадь мэрии на главную площадь